Так, значит, сегодня мы будем ставить э, стой, кнопку старт-стоп на машину с ключом, есть, чтобы был без ключевой запуск. Вот такой вот. Значит, э, в комплект у нас входит сама кнопочка. Она ставится вместо замка зажигания. Провода для подключения лока. Ну и тут крышечка на всякий случай, если вдруг собираетесь в другое место ставить кнопку. Так, сам модуль. Ну и инструкция по установке. Конструкция огромная, потом мы ее в процессе откроем, посмотрим. Сейчас, в данный момент нам нужно подготовить для установки сам автомобиль. Так, здесь значит у нас провода никто не, не сможет перепутать, потому что по-другому их не засунешь. Так, все, готово, можно ехать. Так, ну, кнопочку потом подключим для нее разъем идет отдельный так значит с этим разобрались теперь надо будет подготовить сам автомобиль так значит, для того чтобы нам э, подобраться к замку ну, нам нужно будет открыть подрулевую защиту и э, рулевые накладки потому что замок у нас с этой стороны получается кнопка будет здесь так, значит для того чтобы это все было классно и красиво и чтобы ничего не повредить мы берем пластиковый инструмент дабы не оставлять на обшивках цара. поднимаем шивочки, они у нас на клипсах. Резинка может мешать. Тоже все. Легко выдергивается. Так, далее смотрим, где у нас есть саморезы. Их нужно удалить. Что-то хороший саморез, будто вот втыкается. Мокрый. Здесь должен быть еще один, да. Он там есть. Так, более тонкой, чем то более тонким. Открыть заглушечку. Так. так, затем, Если все накладочки у нас снимаются, они тоже на клипсах. вот эти кнопочки нам пока не понадобятся разверны снимаем чтобы у нас был больше доступа так теперь нулевая накладка тоже обычно на 3 или 4 самореза крепится один идет снизу или два бывает так немножко по-другому так я туда приду здесь я так понял у нас нужно аккуратненько на клипсах при поднятии образуется щель здесь нельзя металлическими предметами ковырять, потому что сразу же останутся следы, но это нехорошо. Вот у нас спрятаны саморезы под накладочкой. тоже снимаем. Крючки я взял. Вот таким вот образом мы освобождаем к замку зажигания так теперь у нас значит получается замок зажигания с этой стороны кнопка будет под правую руку это в принципе очень удобно я так думаю нажимать если кто-то хочет сделать как заводскую то нужно будет приобрести вот здесь вот накладка Продается уже с, под кнопку с отверстием и кнопку заводскую. Но там уже переделывать надо. Если вы не специалист, то лучше не заморачиваться. Так, теперь доступ у нас уже открыт, теперь нужно разместить то, что мы купили. так значит смотрим как у нас кнопка кнопка вертикально будет стоять если кожух будет под наклоном немножко значит нужно ее делать не вот так а чуть под наклоном ну, чтобы красиво было так Сделаем сюда кнопочку на кожухе, так чтобы было красиво, поправляем беззиночки. так как я и говорил, немножко под уклон, где-то вот так, и фиксируем с этой стороны на разгибающейся пластинке, все, вот у нас получается вместо замка зажигания теперь будет кнопочка, пока что не работает, но сейчас мы ее заставим. Так, теперь разбираемся, что у нас здесь. Здесь у нас по схеме кнопка, которая универсальная. Она идет и для бензинового, и для дизельного двигателя. Так, вот так. Так, для того, чтобы подключить, вот у нас нарисовано что куда. И написано. Значит, для того, чтобы запустить, нужно подключить на футбрейк, это педаль тормоза. Это раз. Handbrake это для запуска дистанционно. То есть это значит на ручной тормоз. По опыту я знаю, что наручной тормоз на автомате мало кто ставит машину, но если не поставить, она не будет заводиться. Для того, чтобы она заводилась без него, этот провод можно просадить на массу. То есть оранжевый. Так, Теперь э, здесь есть два провода, которые обязательно устанавливать. Это белый и бело-черный lock unlock актуатор. То есть он цепляется на центральный замок, на э, управление именно плюсовые провода актуатора для того, чтобы кнопка активировалась или дезактивировалась. Потом, э, значит, Байпас output у нас э, в данной машине байпас не потребуется потому что у нас э, не чипованный ключ и э, blue это синий провод file patch detection это контроль запуск запущенного двигателя он садится на э, масляный насос ну, на даче давления, да, давления масла либо, например, насос. Ну, все зависит от того, какая модификация. Вот, его мы найдем на щитке приборов. Сейчас мы будем еще открывать щиток приборов. Я, его немножко забыл. Но... И теперь, значит, есть еще один провод хитрый, коричневый. Он идет на мигающий свет. Ну, это как, на поворотник, на один из поворотников. То есть, когда вы открываете дверь с, -с, -с, -с ключа, Поворотники моргают и при этом подается сигнал, чтобы она открылась, закрылась. Актива активация происходила. Я тоже этот вариант немножко обхожу стороной, сажая его просто на плюс, чтобы при любом открытии, исключая или с этого, неважно, чтобы она открывалась. Но если вы хотите, чтобы у вас была, так скажем, противоугонка, тогда сажаете на поворотники. Так. Значит, все, что у нас нужно посадить, мы разобрались. И толстые провода, несиловые силовые, идут на замок зажигания. На замке зажигания, значит, у нас 6 проводов. Точнее, 5. Один идет на массу. Но ну, на этом, на, зам... на самом замке, идет 6 проводов. Сейчас разберемся с замком, что куда цепляется. Вот надо. Так, перед тем, как ставить, так как у нас автомобиль дизельный здесь нужно будет э, по схеме э, джампики пере... либо переключать вот они здесь находятся у нас идет on off так up down он up у нас получается здесь вот на картинке нарисовали что у нас down вверху up внизу ну так я так понимаю что в принципе у нас Главное, чтобы он был. Значит, petrol мод это бензин, дизель мод это дизель. Первый у нас получается нужно up Position включить. Включаем первый на дизель. Так, значит затем Disable file patch, enable file patch. Это получается контроль запуска двигателя. Можно сделать, чтобы он выключен был. Если вы не будете дистанционный запуск делать, то он не потребуется. Если вы будете делать, то желательно, чтобы был. Значит делаем enable. Второй включить. Дальше идет RFI. Это чип, который идет вместе с модулем, то есть у него свой может быть чип. У нас его нет в наличии, поэтому он стоит выключенный, тоже поднять. И запуск, э, старт, то есть если у вас блокируется стартер после запуска двигателя, то можно поставить 1-2 секунды или если у вас плохо заводится машина. Если нет, то значит, если хорошо запускается, прям с короткого стартера, то можно оставить внизу вот это и печать. В данный момент пока не знаю, посмотрим, но я думаю внизу можно оставить, потому что он будет... Повторную попытку делать, если не запуститься. Так, значит так как этот провод не нужен, мы его сразу так, потом По схеме у нас оранжевый будет, Оранжевый. оранжево-черный, вот он оранжевый. У нас будет на, на ручной тормоз, у нас он у нас на ручной тормозе, но его не будем использовать. Ставим на парковке на Так, зацепим его сразу на массу Черный провод у нас на массу Масса это на кузов в любое место Немножко неудобно возьму тролочку. Вот так, оранжевый, оранжевый. Все, дабы было все красиво. Сделаем сразу немножко с петлей. Так, цепляем. И теперь, как я говорю, коричневый провод, он в принципе цепляется на поворотник, Ну, я не люблю его на поворотник цеплять, в принципе, если вы хотите все по правилам, можете зацепить на поворотник, я цепляю его на плюс постоянный. хотел сказать не помню вот теперь у нас получается вот эти провода толстые они пойдут все на замок зажигания кроме черного но чтобы было красиво мы начнем их упаковывать вместе затем черный провод выведем отдельно должен наводить красоту так значит из этих оставшихся четырех проводов один у нас идет на контроль запуска он будет под щиток приборов идет и три провода идут мы еще не открыли в короб где проходит Вся линия проводов коса коса провод, как ее называется значит тоже делаем красиво кому не нравится красиво можете прям цеплять я видел как цепляют просто паутинкой это тоже работает так и так как мы будем выводить все это под порог я сделаю подлинный так в принципе установки у нас все готово теперь нужно будет разместить модуль так чтобы он нигде не мешал и не висел посмотрим где это можно сделать скорее всего это надо будет делать за блока предохранителей я его туда сейчас засуну оттуда вытащу только ну, вот, да зафиксируем на пластиковых комутах. Чтобы было все красиво, сразу туда пропустим. вы не промажете, сто процентов. На этом пока остановимся. Так, теперь первое, что надо подключить, это масса. Масса у нас черный провод. Почему? Потому что если вы будете цеплять плюсы до того, как подключили массу, ток он течет всегда и он себе найдет куда стечь. если он стечет не через массу, то может что-нибудь навредить, я так думаю нам это не нужно, поэтому первое что сделаем найдем надежный контакт на металлическую поверхность корпуса машины например вот здесь и посадим массу сразу массу хорошо сказал все это тоже делается очень просто с разъемом замка зажигания Значит, снимается он у нас нажатием на кнопочку ну по крайней мере в данной модели автомобиля и здесь обычно идет заизолированная либо тканевая изолента либо, ну неважно, с этого завода они упаковывают это все чтобы было красиво, потом мы это все перепакуем в данный момент нам нужно выяснить, что у нас где находится. Значит, втыкаем обратно. Так, берем ключик. Так, и включаем, значит, зажигание. Так, используем контроль. Значит, у нас получается при включении. Заблокировали. Так, включение. Зажигание. На первое положение ключа это аксессуары. Значит, синий провод получается. Он при стартере выключается. Вот. При втором положении ключа он на месте. Значит, получается, ну я уже просто знаю, но обычно можно выяснить. На стартер рядом с ним желтый провод. Так, оранжевый провод у нас получается постоянный плюс Он в любом положении ключа и даже без ключа. Так, рядом с ним с той стороны идет. там провод по цвету не вижу. Красный. Так, оранжевый красный. Ага. Это красный провод. Постоянный плюс, а оранжевый у нас второе положение ключа которое выключается при старте то есть это получается ignition 2 по схеме так далее идет это основное зажигание оно не пропадает при старте и последний провод у нас тоже плюсовой значит что у нас получается здесь плюс постоянный, здесь тоже плюс постоянный. Это идет основное зажигание, это идет второе зажигание, это идет аксессуары, это идет стартер. По цветам проводов, значит, получается вот эти два толстые провода. Так, этот красный провод, это получается плюс постоянный. От него мы будем запитывать систему. Второй провод зеленый, тонкий, он тоже плюс, от него тоже можно запитывать систему, но так как стартер будет работать и так далее, то есть э, нам лишние нагрузки не нужны на провода, поэтому будем запитывать от красного провода. Так, значит, желтый провод у нас зажигание, синий провод у нас аксессуары, оранжевый, второе зажигание и розовый, основное зажигание, внешний один. Вот. По схеме у нас, значит, получается если мы зацепляем, то значит у нас получается первое зажигание у нас идет желтый на розовый. Так, второе зажигание у нас идет. Он disconnect. Это второе зажигание идет на зеленый на оранжевый. Так, старт, старт. У нас здесь желтый, а здесь синий. И аксессуары у нас здесь белый, а здесь Да, а здесь синий. Вот. Для того, чтобы это все было красиво выглядело, тоже фиксируем. К штатной косе, Чтобы у нас уже ничего никуда не дергалось. И начинаем расключать. Так. Ну, здесь уже кто как может, каждый по-своему может раскручать, как ему удобно. Но я обычно первым цепляю стартер. Так, провода я вот так цепляю, то есть как бы ну, люди скручивают по-разному. Я цепляю вот так. Объясню почему. Потому что э, надежность контактов, она здесь ну, должна быть максимальной. А, то есть лучше всего делать на пайку. Но пайка не каждому доступна и в полевых условиях это не всегда возможно. Так, старт у нас здесь синий. Значит, синий провод цепляем на желтый. Для того, чтобы это было все так красиво, откусываем его именно столько, сколько нужно. И очищаем прямо на месте. раздвигаем немножко провода, так, чтобы просунуть то почему объясню, потому что когда у нас просто намотать провода поверх, они могут потерять контакт, а, как я уже говорил, контакт здесь очень нужен, очень хороший, и получается, то есть мы сам провод протащив сквозь Другой провод, когда заматываем, у нас контакт усиливается. и При этом, если теперь дергать, он уже не выскочит у нас, не размотается. Так. Фиксировано. Теперь следующий провод у нас будет аксессуар. Здесь вот отмечен как АЦЦ, белый провод. Чтобы у нас не получился пучок, слишком толстый немножко делаем ниже чем предыдущий провод смещаем то есть получается разрез зачищаем изоляцию и крепим точно таким же образом белый провод так Включаем, так теперь немножко упорядочиваем, фиксируем и изолируем. Немножко неудобно, конечно, тут мало места, но ну, возможно так мы вытащили ключ и он нам блэнкает. так здесь значит у нас идет подключение э второго зажигания он дисконнект а при включении при стартере он будет так, точно так же делаем чуть-чуть ниже. произошел, родной наверно, так, точно так же изолируем. Так. Затем, так как у нас основной зажигание розовый, места остается все меньше смещаем очищаем и зацепляем так Вон у нас основной не зажигаем первый так Остается только красный провод силовой Красный, как мы уже выяснили Цепляем на постоянный плюс он тоже красный Точно так же обмираем столько, сколько нужно. И... Надежно крепим и изолируем. Силовыми проводами закончили, так как мы их со смещением делали, у нас толщина самой косы не сильно увеличилась. Теперь, чтобы это все окультурить, мы закрываем все это изоленты, можно тканевой, можно той, которая под рукой, неважно все. и Все это можно воткнуть обратно, но так как у нас замок зажигания теперь участвовать уже не будет в зажигании, то вот это мы подключим прикрепим пластиковым хомутом, и оно здесь у нас уже будет как бы похорон так, теперь продолжаем значит, с остальными проводами для того, чтобы нам попасть кассет под порогом, нужно порог вскрыть, вскрывается он тоже на клипсах аккуратными движениями, чтобы не сломать пластиковые накладочки аккуратно и порог провода находятся здесь среди этих проводов теперь нужно найти то что нам нужно нужно нам найти стоп-сигнал для того чтобы организовать запуск э, активацию кнопки на запуск стартера вот потому как при обычном нажатии кнопки у нас проведет только включение зажигания зажигание и выключение вот, для этого мы освобождаем себе немного жизненного пространства так и теперь ну в каждой машине конечно по-своему но вот в данной машине мне кажется я помню по цвету значит дверные актуаторы идут либо белый и серый либо розовый и синий а вода точнее пока вот я сейчас еще не вижу что вот тут вот, вот серый вижу сейчас мы его попробуем <звы> так и пробуем центральный замок но не совсем то что нам нужно так замок Вот это получается у нас на закрытие серый, а на открытие значит должен быть белый и, скорее всего вот этот, ну не факт. сейчас будем смотреть да, вот эти два провода, они будут для активации кнопки сейчас мы их зачистим сразу, чтобы не потерять так, и по, если мне не изменяет память, стоп-сигналу топ-сигнал должен идти мне кажется зеленый провод но я могу ошибаться сейчас мы посмотрим зеленых тут очень много доль тормоза появится плюс тоже нет так так так так так может так. не черный Нет. так ну вот таким вот образом надо вычислить Зеленый. Так, ну есть еще один способ. Сейчас мы его будем испробовать. Так, где у нас открывается водой? Сейчас мы только вот так открыть. А, там открывается? Да. Топ-сигнал и а на все остальное. Так, значит для того, чтобы определить, нужно принести сюда контроль. Так, надо посадить электронное второй. Сейчас я буду нажимать оно. Вот. Ну. Так, пропал. Да, для нажатия на стоп-сигнал, значит у нас получается разная питание ну, у нас э, оранжево-розовый ну, в общем вот такого цвета надо его найти в косе там. потому что он там Это непонятно оранжево розовый, розовый. Не знаю, что что-то послужило. Вот что-то вот что похоже на то, что мы видели там. Это он. Вот это стоп-сигнал. Так, теперь здесь мы все нашли, обнаружили. Ну, нужно теперь вот эти провода подключить здесь. Так, для этого нам нужно получить доизолировать. Ну, это чисто для красоты опять же не говорю кто-то летет паутинки я видел оно тоже работает так и затащить теперь все это красиво, так. Ага, красиво. Да. будем стараться Здесь. Так, все, чтобы у нас нигде ничего никому не мешало Так, проводим его Вот обшивочкой так, так, это у нас прячется за резиночкой Вот так, теперь смотрим, кто у нас где Здесь значит у нас цепляется. Так, лок. White, white block, unlock. Так. Белый значит у нас на закрытии. На закрытии Нет. у нас вы смотрели. Сейчас на закрытии у нас на закрытии серый. Так, значит, серый, белый идет на серый провод. Так, так белый на серый. Точно так же. Фиксируем, изолируем. На белый пойдет у нас белый с черной полосой также фиксируем сигнал пойдет она же из черной полосой Для проверки мы можем посмотреть на кнопочку и сделать на открытие, кнопка активировалась. Делаем на закрытие, кнопка дезактивировалась. Значит все работает. Теперь нажатие нажатии на кнопку один раз у нас включается магнитола. При нажатии второй раз у нас включается зажигание. и нажатии третий раз все выключается. То есть при нажатии теперь на педаль тормоза и на этот он заведется но у нас нет контроля запуска двигателя его надо искать на ощупь приборов честно сказать, мне лень разбирать частоты и щиток приборов можно найти аналогичный сигнал, например, на топливный насос здесь идет обязательно топливный насос в дизельных двигателях и в бензиновых он есть в газовых его нет можно попробовать его найти и присоединить на него ну я так думаю это должен быть один из толстеньких проводов попробуем сейчас прицепиться на розовый провод нет он уже с питанием значит это он так Желтенький вариант, серенький это вообще не то, не белый, что за белый провод у нас? Так как у нас нет контроля запуска двигателя, двигатель поработал немножко и выключился. Так. Сейчас посмотрим еще раз. вот он. вот этот провод зелененький он у нас контролирует запуск двигателя. То есть мы можем синий провод, который я оставлял под счетов приборов, мы можем посадить вот сюда, на этот зеленый провод. И он будет работать точно так же. То есть, в принципе, нам главное, чтобы после запуска двигателя на этом проводе появился плюс. Честно говоря, многие инсталляторы цепляют его на любой плюс, то есть на зажигание на какое-нибудь второе зажигание он тоже будет работать, но при этом если вдруг у вас машина не завелась а питание там осталось он будет считать э, ну то есть модуль он же не соображает сам, это железяка тупая И получается у него будет висеть сигнал что двигатель запущен, хотя он не запустился я считаю, что это неправильно, то есть лучше сделать ну немножко потратить времени на то, чтобы определить где есть сигнал именно тот, который нам нужен, а не тот, который под так скажем, под правильный ответ. И зацепить его так, как надо. Так, ну вот, поленился сразу упаковать его в общую косу. Теперь, как это говорят, скупой платит дважды, а ленивый добирает ногами и руками также так проводим его чтобы э, ну, во время поездки никто ногой не зацепил не оборвал значит нужно его зафиксировать так чтобы провода не провисали у нас где не попаде а провисали где попаде да? таки фиксируем обшивочки так и цепляем на зеленый провод так ну и пробуем опять запустить эта кнопка на предлительном нажатии э активируется и стартует уже после промежутка времени, дающего прогрев свечей накалы. Вот мы видим, автомобиль запустился и продолжает работать. То есть, как бы мы все правильно сделали в данный момент. Он автоматизирован теперь чтобы заглушить машину нужно нажать педаль тормоза и нажать кнопку все верно так но ну, теперь самое смешное и самое интересное попробуем запустить дистанционно нажимаем трижды на кнопку открытия у нас должна активироваться Кнопочка нет. закрытие. Трижды на закрытие нажать. Дистанционный запуск работает. На каком расстоянии? Как ключ работает, так и будет. Но при запуске, вот есть одно неудобство. При запуске э, дистанционная работа ключа заканчивается. То есть пока не отработает. Придется открывать теперь с ключа. Если дистанционно запускать. Да, то есть получается в автомобиле с завода сделано устройство, чтобы когда включен замок зажигания э -э дезактивируется дистанционная функция, потому что ну, как бы, по умолчанию ключ получается в замке зачем он дистанционный. Так дверь открываете? Дверь не открыта, не, она на закрытии же. Три раза на закрытии делаешь, она закрыта останется. А, то делается. есть ее теперь, чтобы попасть в машину, нужно ключом открыть. Или подождать, пока она заглохнет если она 15 минут отработает заведет так. так теперь с подключением закончили так надо теперь все это зафиксировать и собрать так, что я хотел? Что я хотел? А замок зажигания снимать не надо. Замок зажигания, вот. А. Я же что-то я хотел еще, но что-то что упустил. Не, наверное, оттуда выйти лучше. Да, можно оттуда. Да. Так. Значит, теперь для того, чтобы. А, уже так, теперь для того, чтобы кнопку поставить, у нас получается, она же выходит в отверстие. И чтобы теперь все это поместилось, нужно убрать замок зажигания. К тому же, у нас, если его не убрать, у нас получается, рука замыкается. Дабы этого не происходило, ставим в первое положение ключа, аксессуары. И здесь, снизу, ну, по крайней мере, в этой машине, есть такое отверстие, в котором кнопочка нажимается. То есть, если ключ вытащить, она не нажимается. Если ключ провернуть, она начинает активироваться. И вынимаем замок. Все, что нам нужно теперь, убрать его в сторону. Это можно сохранить для других времен. И получается у нас блокировка руля снялась. И освободилось место для подключения кнопочки. То есть она теперь может туда спокойно встать на место замка. Значит, в выключенном состоянии блокировка руля не будет работать. Блокировки руля теперь нет. То есть, как бы, есть такой нюанс-казус. Если кнопка заводская, вот у нас кнопочка становится, то есть как я и говорил, она стоит практически вертикально, когда руль у нас под углом. Так. Ну, теперь нужно все оккультурить, упаковать, так как мы все это. Уже сделали, упаковываем все, что мы тут натворили, красиво, так, теперь немножко будет сложно, почему, потому что э, надо зафиксировать, чтобы ничего не болталось, не гремело, провода а мы максимально упаковали, а вот теперь блок надо вот привязать. там есть ну обычно там либо кабели есть либо тросики какие-то и так далее все годится крепим на пластиковые холты защелкиваем Как я и говорил, разъем подвязываем к общей косе так, чтобы он не болтался и не стучал, потому что нам в замке он уже не нужен до времен, если вдруг когда-нибудь придется вернуться обратно. Мы здесь ничего не нарушали, мы все возвращаем обратно в исходное состояние заводское. Все будет как было. Замок мы тоже не ломали, не пилили. чтобы не было лишних шумов на кочках Спасибо. болтик снизу закрепили, так, теперь верхний кожух у нас на клипсах, как и был, защелкиваем его на свои родные места. Так, все у нас красиво, ничего не поцарапано. Так, и собираем обратно, защелкиваем, изолируем косу обратно, чтобы она была не раскряпана. Ставим пластиковые детали в свои пазы и защелкиваем резиночками. Все это закрываем, чтобы было красиво. Все разъемы, которые размыкали, не забываем соединить на место, чтобы у нас не потерялась работоспособность кнопок и всего остального. Так, здесь вот кто-то цеплял до того, до меня. Давайте тоже на пластиковый хомут поставим, потому что это лишний шум. Так, теперь закрываем кожух. Так, как у нас на клипсах это все делать не сложно. Так, и на саморезы. Саморезы не забываем. То, очень часто бывает, что собираешь машину. Вернее, разбираешь машину, а кто-то бы тебя разбирал и не собрал. Будет потом саморезы искать. Закрываем все облицовочки. Так, вот это можно обрезать, чтобы хвостик не торчал. Говорю, не забывай разъемы. сам забыл. Это бензобак забор, Вот это. Да? Это диагностический. А, -а, а, да. Вот это я подключил сразу. Так. У нас все готово, осталось только ввести порядок. Ну и контрольная проверка. Без тормоза заводится? Заводится без тормоза, да, ну и с тормозом не плохо. Лучше Улучшится только с тормозом. Нажимаем, держим одну секунду. Так. Все? На этом все. Подписывайтесь на канал.